Привет, Лего фаны! С вами снова Лего Бой Стар. Сегодня вы увидите что-то невероятное. Э, космический вездеход. Тут есть э, дрон разведчик. У него есть три вида зрения: ночное, обычное и тепловизор. Также у него еще есть э, самоуничтожение. И у него есть суперсилы. Это невидимость. Дальше. Тут есть чувак, который управляет компьютером, а компьютер управляет дроном. Следующее. Вот тут есть чувак, у которого есть экранчик с прицелом. И у него есть еще патроны. 2Х. Потом вот тут есть еще патроны. Такие же, как вот тут. Они еще могут отсоединяться и присоединяться. Дальше, тут есть проце про проектор, который светит вперед, если там они в болоте темном где-то или, или едут. Потом вот тут есть таран, который может пробить дверь. Или какой-то кусок металла, который им мешает. Следующее. Там есть э водитель, который управляет всем вот этим. Дальше вот тут есть подушки. И внутри эти подушки нужны для того, чтобы заезжать на поверхность, на сушу. Там есть еще военные, космические военные. И, и тут есть сопровождение, которое сопровождает все это. Потому что на некоторых миссиях все очень плохо, и надо, чтобы они отстреливались. Если, еще тут есть броня, которая защищает их. Тут, вот тут, тут. Тут сзади и тут еще две сзади. Если вам понравилось это видео, с вами был Lego Boy Star. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!